Магазин sportni.ru представляет вам чугунную гирю 16 кг, выполненную в форме головы льва. Отличный подарок для мужчин. Ссылка на товар под видео.